Купить ЭЦП для торгов по банкротству. Как это сделать самостоятельно? Вообще продажей ЭЦП занимаются удостоверяющие центры. Я сейчас не буду рекламировать каждый из них, но чтобы найти ключ и купить его, достаточно сделать следующее. Зайдите в Яндекс или в Google, в какую-либо поисковую систему и наберите следующее. ЭЦП банкротство удостоверяющий центр. Можете купить. Почему я сказал слово «банкротство»? Потому что ключи для участия в торгах, ну, то есть АЦП, бывают абсолютно разные под разные нужды. И некоторые из них вообще далеки от торгов. То есть нам нужны именно для аукционов по банкротству. Это первое. Второе. Когда будете общаться с менеджером по ключу, узнайте сразу, насколько площадок он работает. Как я говорил ранее, чтобы не получалось, что у вас ключ работает только на одну площадку. Должен быть пул, то есть какой-то объем площадок и проверьте, чтобы среди этого объема были какие-то топовые площадки. Я ранее говорил о важных ресурсах, таких как Сбербанк, АСТ, Лот Онлайн, Фабрикант, Мэтс, ну и так далее. Узнайте, чтобы были топовые площадки, почему на одной топовой площадке очень много лотов. Когда много топовых площадок, лотов еще больше. Как настроить ключ? Об этом я вам расскажу. Боже, будет отдельное видео по настройке ключа, где я вас там Сейчас важно еще понять следующее. Кто может получить ключ? Получить ключ может Y-лицо и П физлицо Разница только в том, что отличается пакет документов. Самые распространенные ключи, которые выдают, и самый минимальный, скажем так, набор документов и требований, это для физлица, то есть обычный человек проще всего может получить ключ для участия в торгах по банкротству. Если вы хотите участвовать, то обычный человек для вас будет проще всего. После того, как вы получили ключ, вам нужно будет его настроить. Но ну, как мы настраиваем настраиваем в нашем инвестиционном центре «Парковые партнеры», я вам расскажу в последующих видео. Очень легко, подробно и доступно. А теперь, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и продолжайте смотреть дальше.